Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня холодно, минус 20 градусов на улице, но на самом деле в нашей студии очень тепло, потому что здесь находятся очень приятные мне люди. И служба поддержки выпуска в эфир нашего радио. Михаил, большое тебе спасибо и привет тебе. А также мой замечательный спикер, с которым мы давным-давно знакомы, Дмитрий Кипкалов. Я сейчас вас через секунду с ним представлю. Что бы я хотел сказать в самом начале? Несмотря на то, что мы каждую неделю стараемся исследовать эффективность работы, управления людьми, для меня, к сожалению, становится трагедией, когда я начинаю читать посты директоров, руководителей чар-служб, или слушать интервью, а еще и больше читать каких-то, знаете, больших компаний. Оказывается, что проблемы там на самом деле очень сложные. Но на самом деле все эти сложные проблемы упакованы в простые. В простые вещи, о которых никто не задумывается. Цель нашей программы из первых уст передавать практические инструменты для того, чтобы шаг за шагом применяя их в своей практике, в своей компании, вы могли что-то делать. Я стараюсь каждый раз после того, как спросить у спикера, максимально эффективно суммировать и дать вам сжатую информацию. В своих видео после стараюсь расшифровывать, что же мы это как же, что из того, что есть и что мы услышали, может работать. А ваша задача подумать, послушать, посмотреть и двигать свою компанию к эффективности. Ведь сегодня на самом деле сложнейшее время, хотя мы верим в то, что оно будет хорошо, мы за... должны сделать так, чтобы эффективность росла. Без эффективности на рынке невозможно выжить. И именно о том, как эффективно управлять, мы сегодня говорим с моим гостем Дмитрием Кипкало. Привет, Дима. Всем привет. Да, я очень рад тебя видеть в лично. Потому что мы с тобой все время дружим заочно, снимаем видео, выпускаем, разговариваем. Но вот теперь мы поговорим непосредственно о тебе. Ты основатель компании «Мосигра». Давай для разогрева немного расскажи о этом своем любимом детище. Это было первое твой бизнес, последнее, там чередующее. Где ты сейчас? Не первый и не последний. Мос-игру мы с моим очень хорошим другом запустили в 2008 году. Уже до этого обожглись на одном проекте, который не взлетел у нас. Запустили, честно говоря, чисто случайно, во многом потому, что друг мой остался без работы, и надо было что-то делать. Надо было как. 9 лет проекту, да? Вот какие-нибудь ну, такие итоги? У нас. Нам, нам многое удалось. Сейчас у нас есть 70 магазинов, у uh -huh. нас есть своя фабрика по производству игр и порядка сотни игр, которые мы либо локализовали, либо сами придумали четыре страны и еще две я уверен в этом году добавятся, а может быть и больше. Что такое страна? Вот в то Это что магазин, нас... представление, У... язык в языке это. Игра? Нет, мы речь пока о магазинах. В основном мы работаем на русском языке, хотя возможно в этом году будем пытаться работать и на местных языках. То есть, мы работаем в России, Беларусь, Казахстан. Хотим в этом году взять Грузию Молдову точно. А может быть, что-нибудь еще. Не очень... хочется услышать. Я хотел бы, чтобы ты взял США. Я очень хочу взять США. <связь> Возьми уже, в конце концов. Тем более, <связь> сейчас там президент поменялся, он очень деловой надстроен <связь> надо, <связь> надо ему сказать, что мы его возьмем. <связь> что не получилось. Каждый день что-то. Каждый день не получается что-то. Были <связь> какие-то проекты, которые взлетали, но не доходили до финала. Вот в Мос-игре именно. Ну, были проекты магазинов, которые приходилось закрывать. Были ошибки. Ну, на самом деле, столько ошибок, сколько мы совершили, наверное, не совершал никто никогда. Ну, видимо, поэтому ты книгу издал. Наверное. Это вообще случайная история. Расскажи про книгу: два слова буквально. У меня директор по маркетингу Сережа Абдульманов. Очень круто пишет. Просто он вообще бог, ручки и пера, ручки и бумаги. И э, мы давно с ним собирали какие-то разные байки, истории про то, что у нас получалось или что не получалось. На самом деле интереснее всегда слушать, что не получилось. Потому что, знаешь. Ну, кейс... сладость, сладости надоели. Да, да хочется, кейсы успеха да, да. их много, но применить их сложно. Кейсы неуспеха намного проще применять. Типа, на какие грабли не наступать. Угу. И вот мы собирали, собирали, собирали. Вот в какой-то момент он говорит: слушай, там вот. Дода Пицца книгу издала, там, Еврасей, давай, мы же тоже что-нибудь книгу напишем. Им, ну, давай, кому она нужна? Он сходил, поговорил с издательством. В, в Мифи с... да, да. да. Они говорят: ну да, давайте попробуем. Мы вот сели: я, там Серега и Дима Борисов, мой партнер, мы за три дня накидали канву. Серега ее там переварил. Ну, получилось вроде интересно. Нам самим смешно было читать. А потом, ну, мы отдали, все, книга напечатали. Мы ее хорошо очень попродавали, сами у себя в магазинах. Потом вдруг летом оказалось, что мы какую-то премию выиграли. Господи! А, это, слушай, это... книга классная, и для предпринимателя она действительно нужна. Давай, может быть, тем, кто напишет нам с тобой по результатам нашей передачи, какой-то комментарий в Фейсбуке или где-то в наших социальных сетях, вот Дима да отвечает всегда на все письма, я всегда отвечаю, подарим книгу с твоим Все, Друзья, так что, пожалуйста, формируйте вопросы, пишите в чате, как нам сюда на радио, так и на наши с Димой профили в Фейсбуке, мы с удовольствием подарим книгу с автографом. Вот, в общем, э, у нас, э, если вдруг кого-то интересует, на какие грабли наступать не стоит, я наступил на очень много. Вот то, чем я могу поговорить. Топ-3. Топ-3. Нужно всегда очень внимательно считать деньги. Нужно сначала подумать, где ты возьмешь деньги, а потом впрягаться в какой-то проект. Когда вдруг кажется, что все хорошо, не надо в это верить. Нельзя расслаблять булки никогда. Ну, это очевидные совершенно истины, но вот ну, невозможно. Это самое важное. То есть, всегда у нас в характере, и у русских людей есть, когда вроде есть ощущение, что ты поймал Бога за бороду, что ага. у тебя руки золотые, и все получится. Вот. Как-то нужно научиться избегать этого. <связывая> <связывая> Слушай, наша тема, наша программа в целом, она адресована руководителям, собственникам, но мне бы хотелось буквально там в самом начале, пока мы разогреваемся, дать. Вот я хотел бы тебя вот о чем попросить. Ты знаешь, наверное, что у меня два основных моих направления: это работа с ну консультированием компаний, <связывая> а второе, я помогаю людям выстраивать карьеру. И мне вот во многие топ-менеджеры, которые считают, как ты говоришь, они уже там такие все состоялись, говорят: "Ну я хочу открыть свой бизнес уже" сидит человек на хорошей зарплате там 300 плюс там или 500 плюс да я устал, да. что даже говорить неловко нет я просто скажи пожалуйста вот от чего надо вот от, вот от каких вот этих фантазий надо избавиться и можно ли на самом деле успешно совмещать как ты думаешь карьеру и бизнес значит очень часто приходится отговаривать людей от того чтобы запускали начинали свой бизнес потому что свой бизнес очень редко, ну там в единице, я, я не знаю, подозреваешь что такие случаи есть, я, я сам лично не знаю, начинает сразу приносить много денег. Практически так не бывает. На самом деле первый год-два точно зарабатываешь меньше, чем на… А если вообще зарабатываешь? Если вообще зарабатываешь, да. Ну еще же вложить надо Соответственно, там. возвращаясь к этому вопросу, к твоим ТОП-3 ошибкам, ты сразу должен подумать, где тебе взять деньги на три года. Где все деньги, второе, как бы сможешь ли ты мотивацию сохранить на должном в уровне люди, внутри да? на три года? Потому что получаться будет не все. Очень часто хочется плюнуть, бросить и вернуться на теплое, насиженное место, где не ты за все отвечаешь, где кто-то скажет, копай, не копай, там еще что-то. В общем, у своего бизнеса есть очевидные плюсы. Это в первую очередь самореализация. Ты делаешь то, что ты хочешь, и у тебя как бы нет никакого начальника, кроме рынка. Да? У -у -у. Но у него очевидные минусы, что ты за все отвечаешь: спишь, работаешь, ешь, работаешь, с детьми гуляешь, все равно работаешь. И, ну. Это заблуждение, что там бешеные бабки. Это может случиться, особенно когда удается там успешный экзит какой-то. Но он удается далеко не всем. Дима, вот еще раз: человек, работающий в карьере, успешный, добившийся карьеры, которой мы говорим, что у которой зарплата, который После. Зарплата, после которой люди начинают думать о собственном бизнесе, это 300+. Когда у тебя 100+, ну, ты там пытаешься просто выживать, да? Тебе некогда думать о будущем, о бизнесе. Вот мы шли... То есть, первое, что я хочу сказать, что человек явно профессионал в своем деле. То есть, если он получает уже такую зарплату и добился этого карьерного уровня, это значит, что он потратил 5+, может быть, там 7-10 лет на то, чтобы стать карьеристом, в хорошем смысле этого слова, в, в работе в своей. Вот твое мнение... Вот это мышление человека, работающего по найму, и мышление предпринимателя, они где вот вдруг друг к другу, с точки зрения находятся? Мне, мне кажется, что это совершенно параллельная вселенная. То есть можно быть профессионалом предпринимателем, можно быть профессионалом не предпринимателем, можно быть предпринимателем и непрофессионалом. То есть предприниматель ⁇ это человек, который готов взять риск, там, поверить, все поставить на кон и выиграть или проиграть это совершенно не связано с его профессиональными навыками. Бывают без, ой, предприниматели без высшего образования и, и очень успешные. И бывают супер-макухи, которые не готовы рискнуть. Вот ну не готов. Ты понимаешь, что есть маленькая вероятность, что я проиграю, да ну нафиг не буду делать. вот Поэтому эти вещи немножко не связаны. Другой вопрос, что если ты там как вот 10 тысяч часов занимаешься одним делом, и ты профессионал, ну нужно понять, готов ли ты начать что делать что-то мелкое, ты вроде как управляешь большим кораблем, готов ли ты сесть за вёслом? 10 часов, это сколько лет? Ну, 5-6 лет. 5-6 лет чем-то. То есть, ты 5-6 лет прозанимаешься, стал профессионалом. Я как раз хотел тебе чуть чуть о другом. Вот... Мышление человека, работающего по найму, это все-таки мышление процессное. да? То есть он пришел на работу, встал, ушел. Есть да? границы. Да, есть некие там границы. Эм, мы вчера разговаривали о, о, о личностном росте. да? Если человека выпустить и не давать ему границы, ну, ему не будет невозможно. Но все равно как-то вот ну, какие-то выстраивать, чтобы он так сюда пошел, туда. Вот здесь выход. Вот человек, который работает по найму, все-таки, мне кажется, у него мышление такое, что я конечно профессионал, я здесь сяду, и вы мне заплатите деньги, я это сделаю, но я могу сделать, я а могу не сделать. Да, да нет, нет обязательства, и связано с ним, это очень частая вещь, я как предприниматель часто надеюсь найти предпринимателя в других людях, ага. и не нахожу, и расстраиваюсь очень, приходит ко мне какой-нибудь человек, который говорит, я придумал гениальную маркетинговую систему, отлично, давай, пробуем, удалось, оба заработали, не удалось, Извизии. извини, да. Никто не готов. Есть какие-то рецепты, как начинать форматировать свое мышление к предпринимательскому? Ну, я не знаю. Мне очень повезло с моими начальниками, как-то они его сформировали. То есть, мне реально, я счастливый человек, у меня что не начальник был, то гений управления По, в разных степенях. Вот предыдущий у меня директор парадического центра, хозяин вот, компании, где я работал, ну, он реально… Такие вещи придумывает, вот у меня чакры открылись реально, когда кажется, что безвыходное положение, а он говорит, вот так можно, и вот так можно, и вот так можно. И ты понимаешь, да не бывает безвыходных положений, есть всегда какой-то выход, один, два, три. И это, ну вот, я, глядя на него, понял, что надо шире смотреть на вещи. Когда тебе кажется, что ты всем должен денег, за все должен заплатить, и там ничего не можешь заработать, Попробуй перевернуть как будто тебе все должны денег. И может оказаться, что такая картина тоже может сложиться. И наоборот, заработаешь ты, а не, не отдашь все. Ну, подводя тогда итог, если вы чувствуете в себе страсть, надо делать и пробовать. А потом уже читать книжки, думать о проблемах. Но лучше не продавать квартиру, конечно. Но квартиру лучше пока не продавать. Спасибо тебе большое за вот это маленькое вступление. Давай подойдем к нашей основной теме. Ведь я обозначил ее, как эффективно управлять. Ты сейчас уже не операционный директор, ты собственник, да? ты управляешь через совет директоров. Когда я говорю о стратегии вообще, я подразумеваю, что стратегия является неотъемлемым элементом движения вперед. То есть люди, не понимающие, и не разделяющие стратегию компании, очень трудно могут выстроиться в одну шеренгу и пойти в одно направление. Согласен ли ты с этим? Если согласен, Абсолютно. что ты делаешь, поделись практическими инструментами, как тебе удалось довести это и как ты продолжаешь это делать ну я сразу две ремарки скажу что во-первых я не уверен что я супер профессионал и самый крутой в этом поэтому э, я, я расскажу что я умею и что у меня получалось но я уверен что есть те у кого это получается лучше и второе ну, нет статического состояния, постоянно отношение к этому меняется, оно у меня прямо сейчас меняется, я прямо сейчас нахожусь в переосмыслении того, как мотивировать команду, как задавать правильный вектор, как сделать так, чтобы этот вектор ну, до низа проходил, чтобы не только, знаешь, там мы вверху поговорили, а чтобы все его чувствовали. Ну, во-первых, я считаю, что самое главное — это диалог, нужно много общаться и не только говорить, но еще и слышать, потому что... Но реально важно, чтобы у меня тренер по футболу говорил, успех добивается команда единомышленников. Угу. Есть, если нет команды единомышленников, если каждый тянет в свою сторону, ну ничего не получается. Вот. Поэтому за диалог, за регулярное обсуждение и обмен мнениями. При этом я не то, чтобы, знаешь, там, я не начальник демократ. Я считаю, что обсудили, обсудили, но должен быть кто-то один, кто скажет, все делаем так и больше не обсуждаем. Вот. Но нам нужно услышать. Второй момент. Нужно реально понимать, в чем ценность. То есть, что мы хорошего делаем. Потому что человеку приятно делать хорошее и неприятно делать плохое. Ага. И то, все то хорошее, что мы делаем, его обязательно нужно сформулировать, проговорить, чтобы все понимали, да, мы делаем вот это, и оно хорошее. Там, мы клиентоориентированы. Что такое клиентоориентированост? Это выгодно, удобно с выполнением взятых на себя обязательств, там, я не знаю, широчайший ассортимент, клиент наш друг и все такое. Вот это все нужно проговорить, потому что иначе все будут понимать по-своему и тянуть в разные стороны. Может, порваться где-то. Ну, угу. пожалуй, что это самое главное. Сколько времени, из, допустим, из 100%, ты считаешь, ну, хорошо, ты уделял, и ты считаешь, нормальный собственник, который заинтересован в продвижении своего бизнеса, должен уделять именно этому аспекту времени. Я, наверное, ненормальный собственник, потому что при том, что я не занимаюсь операционным управлением, я все равно все за всем слежу. Uh -huh. мне, мне важна любая мелочь, ну, то есть у меня там, знаешь, на сайте адрес почты есть. Если вдруг клиент мой личный, да. Если клиент недоволен, мне пишет, и я разбираюсь. Потому что, ну, мне не все равно. Вот. Поэтому я про себя могу сказать, что я занимаюсь именно этим, стратегией и донесением этой стратегии до там, моих людей. Я занимаюсь все свое время. Которые посвящает посвящаю этому проекту. То есть у меня там есть и другие, но именно в рамках этого проекта именно это и есть то, чем я занимаюсь. Как должно быть, я не знаю. Я не, не уверен, что там, в Газпроме или в Роснефти топ-менеджер должен все свое время заниматься только этим. Наверное, у ну, них есть и другие задачи. Мы говорили, как раз: да, но вот все-таки про первые лица. Да? Мне кажется, как ни странно, вот в таких больших корпорациях есть очень много простых проблем. Вот, вот этого понятия, чтобы там кто-то с кем-то общался, оно, вот, на мой взгляд, это и есть первая болезнь, что люди не общаются. Ну, возможно. но мне, Понимаешь, мне тяжело сказать, что что-то неправильно, потому что я до того уровня еще не дорос. Uh -huh. Может быть, там все по-другому. Это какая-то высшая лига, а я в другой лиге пока играю. Я как бы со своей колокольни могу сказать для тех, кто примерно на моем уровне или ниже, что я считаю, что собственник бизнеса, если ему не все равно, должен вникать и должен как бы держать ухо вострог. Почему? Потому что это его имя, его деньги. как бы Нельзя это пустить на самотек. Но, наверное, когда компания, которой ты управляешь, в ней, там, не знаю, 10 тысяч человек, сотрудников, наверное, невозможно за всем у следить. Это понятно. Для этого существует каскадированное управление да. и передача видней. И все же, э, вот ты сказал очень важную вещь. Людям важно понимать, что они делают хорошего и рассказывать конкретно, потому что ну, если я, может быть, не ошибусь, если далеко не пойду, если в каждой компании написано слово клиент клиентоориентированность. Ну, в каждой меня, компании, да. Вопрос, кто что вопрос другой. А что люди под этим понимают? И есть ли некое общее понимание, которое в голове у человека, там, так, клиент для меня это то, для клиентов это то, для коллег это то, для поставщиков то, для Расскажи, пожалуйста, какой-то пример. Вот как ты объяснял, что, что ты, вот, ну, что делает компания хорошая? Вот с чего это все началось? Почему? Мы изначально, когда создавали вот мозг игру с другом, мы решили, что сервис ⁇ это главное. Угу. Почему? Я, потому что у, ми, у, у меня вот такое мышление, знаешь, я захожу в... Там, не хочу никого обижать, почта России у меня как антипример. Один прекрасный спикер, который у нас здесь был, теперь HR-директор почты России. Я вот прямо все, что ты мне скажешь, я лично ей, Виктория, там мы тебе все расскажем. Два, года, два раза за прошлый год был на почте. Вот э, касательно клиентоориентированности. Клиентоориентированность, она всегда идет сверху вниз, а не снизу вверх. Э, это первый важный момент. И второй важный момент, что недостаточно, знаешь, внедрить какие-то инновации клиентоориентированности, важно узнать, что клиент хочет. Uh -huh. Вот в э, почта России для меня антипример, почему у меня на автозаводской отделении отремонтировали электронную очередь, все шик-блеск. Работает все по-старому. Приходишь, стоишь час, э, 10 окон работает одно. Могут послать тебя, сказать, что ты сюда пришел, на обед вообще, завтра приходи. То есть пока сверху не спустят, что клиент важнее, чем обед, чем все поболтать и так далее. Бесполезно внедрять электронные очереди и делать редизайн помещений. Вот. ну то есть Я про клиентоориентированность могу бесконечно рассказывать, но вот очень важно в этом, что клиенториентированность вообще отношение к клиенту идет сверху. Мы для себя вот решили, что клиент важнее всего. Я помню, что я сам развозил там доставки. Я знаю, как люди бесятся, когда курьер опаздывает на час. Сказал в два приехал в три. Я себе не могу такого позволить, потому что, ну как, я, я представлю себе, что ну, я занятой человек, если мы договорились на 2, я не готов ждать до трех. может быть я в три должен уже поздравить, подарок вручить. Вот. И э, самое первое, что, на мой взгляд, клиент-ориентированная компания должна сделать, составить список того, что людей бесит, и все это исправить. Не надо никаких инноваций, там свет этих сверкающих роботов. Нужно, чтобы пол был в магазине чистый, чтобы ценники были наклеены и они были верные, чтобы на входе на тебя не бросался человек говорил: вам что-нибудь конкретное подсказать. Потому что ты сразу дергаться, и там не надо мне ничего это иди от меня. Вот. И, ну, есть базы там, да, когда 10 касы работает одна, но ну, это же понятно, что это любого нормального человека бесит. Вот это надо исправить. Супер. Знаешь, вот то, что ты говоришь, к чему ты подошел эмпирически, оно, по сути, подтверждает новейшие течения в менеджменте современного времени. Вот ты говоришь, управление сверху. Это значит, что человек э, ведет себя именно так, насколько настроены его внутренние убеждения и образ мыслей. То есть… Влиять просто на поведение невозможно. Нужно заходить вглубь Конечно. и объяснять, почему это важно. И вот только тогда, когда ты правильно говоришь, управленческое воздействие идет на его ценности, на его убеждения, меняется образ мысли, меняется поведение. Тогда человек, когда понял, что действительно так и есть, оно начинает двигаться вперед. Как раз вот управление по ценностям, оно сегодня, на мой взгляд, отвечает внутренним моим друзьям, ну, что это может работать. Почему? Когда на самом деле разно разные люди приходят в компанию, и их ничего не объединяет, это очень трудно. Трудно. А когда от каждого из них кусочек, ведь все на самом деле хотят быть клиенториентированными. ориентирован. Все хотят быть хорошими. Все на самом деле хотят быть хорошими, все на самом деле хотят развиваться, хотят иметь семью, как с точки зрения как бы, коллектива. Да. какой-то да. И вот когда от них от всех вот эти по кусочку взяли и создали, получается, некое общее. И когда вот это общее каждому разжевали много раз, инвестируя туда время, понимая, что это очень важно. Это это не, по сути, вот эм, знаешь, вот в прошлом, на прошлом неделе здесь был HR-директор. Эм, Алексей, э, забыл, выскочил с головы фамилии, э, вот Панафта. И они говорят, вот моя задача была объяснить собственнику э, Кирсенко, э, э, чтобы время, которое он... Инвестирует в работу с людьми, оно очень важно. Поговорить, провести совещание, рассказать, это инвестиции, это не, пот... это не затраты времени, это наоборот его вот самая главная работа, как говорится. Вот поэтому здесь вот очень важно, что ты это подтвердил. И мне очень понравилось то, что на самом деле, для того, чтобы быть клиент нужно просто спросить у людей, что их бесит. Ну, это первое, первый Супер. шаг. А, давай чуть-чуть дальше пойдем. Тогда. А как выстроить такую систему, вот взаимосвязанную все, от момента а, вывески, логистики, за... подачи поручений, вот эту всю систему управления, документооборота, чтобы она действительно соответствовала тому, о чем ты провозглашаешь? Ну, мне кажется, что в, в организации, вот мое отношение такое: я стараюсь работать с ответственными людьми и не могу работать с безответственными. Ну, то есть у меня с безответственными людьми работа не клеится, и мы, не, ну, как бы они не задерживаются. Что я называю ответственным? Я привык так, что если человек сказал, я сделаю, то я могу об этом забыть. Если ему что-то непонятно, он мне задаст вопрос. Если не задал вопрос, значит, ему все понятно. Это не значит, что я не допускаю ошибки, там, что, в смысле, что человек не может ошибиться. Может, конечно, ну, каждый, каждый может ошибиться, но я против, когда человек делает одну и ту же ошибку несколько раз потому что это безответственно. И вот ну, мне повезло с моим партнером, который в этом смысле абсолютно, мы с ним на одной волне, и, и мне кажется, что, ну, при этом у меня есть слабые стороны, у него есть слабые стороны, и они разные, мы в этом смысле друг друга прикрываем, но мы с ним одинаково смотрим на то, что если я сказал, что я сделаю, значит, я делаю. Это первый момент. Не жди, когда тебя кто-то попросит что-то делать, сам делай. То есть вот, знаешь, на уровне там, вода в кулере кончилась, я до вот этого там, в нескольких компаниях работал, и вот все сидят и вздыхают. Ну, кто пойдет поменять? Я сам пойду поменяю первым. Потому что если я не пойду, какое я имею право требовать что, с кого-то другого, что он пойдет? С чего ради директор не ходит? Если у нас, там, я помню, что переезжает склад, если я не возьму самую тяжелую коробку, почему, а с чего мне ждать, что кто-то другой ее возьмет? И, и наоборот, я знаю, что если я возьму, то все возьмут, и это будет работать. В итоге может оказаться, что даже я не буду таскать самые тяжелые коробки, потому что все остальные берут, но я точно не должен с этой работы сливаться. То есть, если, как только я покажу, что «Ой, это не мое, это слишком как-то все», значит, все остальные будут делать то же самое. Почему ты считаешь все-таки, что личный пример это вот важно? Я ты сейчас это вот проговорил, а вот теперь попробуем осознанно подойти. Почему руководителю важно личным примером показывать все то, что он словами говорит? Потому что, ну, я, я так думаю, что я хочу, чтобы люди, которые работают со мной, разделяли мои ценности. Как они их могут разделить? Я им их транслирую вот. Ну, я… что ж, сл... поговорил все и ушел. Но я, если слова не подкреплены делом, в них никто не поверит. Наоборот. Я, даже, может быть, без слов, если есть дело, этому все поверят. Я тут вот сыну объяснял, значит, он мне говорит, вот там у меня была драка в школе, и друг там за меня вот, не заступился. Я говорю, а интересно, а когда драка твоего друга, ты за него заступаешься? Ну нет. Если ты хочешь, чтобы ты, за тебя кто-то заступался, ты сначала сам начни. Очень мудро. Вот. И, и, и тогда точно произойдет обратное. Вот. И ну, в бизнесе то же самое. Хочешь, чтобы человек не боялся сложного ответственного куска работы? Сам не бойся. Покажи пример. Это первый момент. Второй момент, конечно. Если ты хочешь, чтобы кто-то при, принимал неординарные решения, дай ему право на ошибку. То есть, что, не убивай сразу, да? Ну, ну да, ну потому что понятно, что я же сам тоже ошибаюсь. Много. Сказать страшно, сколько я ошибаюсь, но меня никто по голове не стучит. Некому. А ты делишься вот с персоналом своими э, ошибками, что ты тоже живой человек, что ты ошибаешься? И, что ты... Ну, я, я надеюсь, что да, но, но это не мне судить понимаешь, то есть я вроде стараюсь рассказывать. Ну, во-первых, конечно, я стараюсь, чтобы все просто это видели. И нет такого, что, знаешь, я что-то там скрою, там под ковер засуну, такого не бывает. Стараюсь рассказывать. С другой стороны, конечно, наверное, можно было бы сделать больше. В этом смысле нет предела совершенства. Супер, движемся дальше. Третьим моментом, я считаю, что очень важным в построении эффективной компании является вообще сама суть управления людьми. Что для тебя это понятие управления людьми? Есть у тебя HR-директор, кто у тебя выполняет эти функции? У меня HR-директора нет, потому что, есть, понимаешь как, у меня розничная компания, у меня есть э, руководитель отдела HR, который занимается линейным персоналом вот она, она им занимается, но, то есть она их подбирает, проводит первичные собеседования, но так или иначе продавцов учат те люди, которые выросли из продавцов, которые транслируют те ценности, которые уже как-то накопились в компании. И отдельная совершенно история с офисным персоналом. Я стараюсь отсматривать всех руководителей отделов, которые приходят к нам в офис, потому что мне важно, чтобы мы были на одной волне. Я знаю, от чего я хочу получить. Я хочу, чтобы этот человек был активный, ответственный, не зашоренный, ну, какой достаточно общительный, знаешь, который вовне энергию отправляет. Не не в себе, а во вне, хотя есть, есть должности, в которых это может быть и, и, и лишнее. У вас нету модели лучшего сотрудника, когда вы там агрегированно взяли калькус вот кстати очень интересно, Дарья Капранова приходила к нам сюда, HR-директор компании Техносила, они в процессе внедрения ценностей провели такую стратегическую сессию, они собрали директоров всех магазинов и попытались выработать, а есть ли среди них идеальные, ну какое у них представление об идеальном сотруднике. Потом они посмотрели по всем показателям, собрали этих идеальных сотрудников сняли кальку, взяли эти две кальки, сошлось, Дальше пошли следующим путем. Они, как бы так как то, что представляют люди, реально существует, значит, такие люди существуют, и они явно эффективнее, чем обычные. Они пытались разбить на каждую черту, каждой черте определенные вопросы, и таким образом в процессе подбора стараться максимально так близко круто. подбирать к этим людям. Соответственно, вот такое уравнение, которое они решили, они, оно сразу качественно движет эффективность. То есть, если эффективно 10%, оно сразу 25%. Да? Да, прикольно. Только просто на, просто на входе. Знаешь, я, я может мы ну, я вспоминаю, эти фильмы, знаешь, американские, а когда там, знаешь, гонки там всякие такие, тогда пускают только девушек. Они вырезали профиль. Подходишь ты туда по форму по своим, тебя пускают. Если не подходишь, плати деньги. Так вот, они запускают только те, кто подходит по формам, плюс навешивают на это еще и совпадение по ценностям. А, например, там чувство юмора, да? Если нет чувство юмора, ну, как мы с тобой. Слушай, ну, это крутая тема. Но у нас вот была, был такой опыт, который, ну, на мой взгляд, сработал. Я, честно говоря, не знаю, поменяется он сейчас или нет. Немножко я далек от этого. Но в свое время мы, знаешь, в, в родических магазинах часто там стоит типа идет набор персонала и анкеты берите. А мы взяли анкеты, напечатали и убрали их под кассу, и сказали, продавцы. Как, вот человек тебе нравится, отдай ему. Не нравится, мы никого не набираем. Слушай, круто. И благодаря вот этой программе такие люди к нам пришли удивительные. То есть по сути ты сделал то же самое, только взял и делегировал вот это состояние выбора э, каждому сотруднику. Знаешь, отличные в этом смысле книг очень много на эту тему. Вот мы сегодня утром с тобой говорили какие книги. У тебя? Правила работы Google. Сотрудники на всю жизнь про саус да. Airlines. Они, кстати, вот саус yeah. Airlines, Они говорят, мы специальные. Когда человек приходит на собеседование, сообщаем об этом всем. И люди пытаются столкнуться с ним в коридоре, там, наступить ему на ногу, ну, типа, да, там, да. да. Знаешь, ну, типа он начинает там всех там, или там зашел к секретарю, поздоровался, не поздоровался, да, там, да. Или она, наоборот, делает, что она занята, там, а он там не знает как. То есть сразу тестят человека, а потом все собираются и общее мнение принимают, брать, не брать. Ну, интересно, ну вот у нас вот такой вот был опыт. И он ну, был результативен. Интересно, очень люди приходят. И понимаешь, еще штука в том, что. Продавец дал бумажку, он же не знает даже, сколько человек тут зарабатывает там и ищет работу и не ищет, но к нам приходили люди с понижением зарплаты просто потому, что их тоже цепляет подход. Что такое вот этот подход? Вот что цепляет людей? Мы делаем хорошее дело, мы делаем с драйвом, я не знаю, как у вас тут с цензурой, потому что у нас есть один из внутренних принципов, что мы все, мягко говоря, долбанутые. Вот. Мы ищем таких же людей. Вот и ну, как бы человек, если попадает, по нему понять, наш он или не наш, можно в первую же минуту на самом деле. Готов ли он на что-то безбашенное, готов ли он, знаешь, ну, нам не нужны люди с короной на голове, особенно если там уже приросла к ушам вообще, все это ну, не наша история. Нам, наоборот, интересно общаться с людьми, которые достаточно самокритично к себе с иронией относятся, понимают, что мы все не звезды. Если бы мы были звездами, мы бы, не знаю, были бы в Газпроме топ-менеджерами. Мы не в Газпроме, не топ-менеджеры. По какой-то причине, видимо, эта причина есть. Вот. Ну, как-то Какой так. средний срок жизни человека в компании? Знаешь, удивительно, но даже продавцы у нас работают годами там по три, по четыре года, при том, что ну, обычно в продавцах люди не задерживаются, от нас очень тяжело уйти. Много людей, кто уходит, возвращаются обратно, потому что ну, у нас много очень полюсов для сотрудников. Поделись секретами, как сделать так, чтобы от тебя не уходили. Вот смотрят нас руководители сейчас, генеральные директора собственник. Что надо, что надо давать людям, чтобы они тебя любили, в хорошем смысле этого слова? Интересную работу, угу. обязательно нужно их слушать, Я что важно скажу, я совершенно не призываю прощать сотрудникам косяки, uh -huh. есть, у нас этого нет вообще ни разу, мы очень требовательный, очень жесткий работодатель к своим сотрудникам, мы очень клиент-ориентированы вовне, то есть все, кто нам платят деньги, мы всех облизываем, все кому мы платим деньги, будь то свои сотрудники или там наши партнеры, выжимаем все соки, но мы стараемся, чтобы работа была интересная чтобы коллектив был хороший, чтобы не было рвачества э, внутри... Э, ну, то есть, э, не было, знаешь, соперничество это хорошо, но когда это соперничество порождает интриги, это плохо. Э, ну, в некотором смысле мы, опять же, немножко скажу, что раньше было, потому что я сейчас чуть-чуть дальше, но я надеюсь, что также мы устраиваем для сотрудников пионер-лагерь. Знаешь, как в лагере же, всем весело, и почему-то пионеры бесплатно копают эти траншеи, им никто не платит, а они копают. Вот почему это происходит? Потому что команда, дух, там единство, это круто. Ради этого хочется работать. Мы не можем, мы не в состоянии платить продавцам много, столько, сколько человеку достаточно, чтобы жить всю жизнь. Продавец это в любом случае временная работа для там, студент, выпускник там год, два, три, пока... Ты не найдешь профессию где-то еще, или по какой-нибудь причине не попадешь в центральный офис работать, потому что у нас много очень людей, бывших продавцов, работает в офисе сейчас. Вот. Но эти 2-3 года то есть мы не в состоянии замотивировать человека зарплатой, чтобы он как можно дольше держался. Но мы в состоянии сделать так, что эти 2-3 года он будет вспоминать с теплотой. Супер. 2-3 года это МБА Мосигра. Как, он, понятно, что какими он зашел, а какими они выходят из, из Мос-игры. Знаешь, разными. То есть... Я имею в виду. Не тех, которых вы выгоняете, а вот которые реально пошли дальше. Куда люди идут? Ну, в ГО, да, это один тип людей, а куда еще? Там, вот, ну, если в рынок. Ну, многие наши бывшие продавцы работают в крупных компаниях нашего же рынка. Потому У -у -у. что в целом люди из МОС Игры ценятся. По нескольким причинам, во-первых, Известен наш подход к отбору, и это ответственные люди. Во-вторых, uh -huh. они достаточно компетентны, потому что больше, чем мы, с конечным покупателем никто не общался никогда. Вот. Много кто пробует в других розничных компаниях, но не все задерживаются. Открывают свой бизнес, похоже, или берут по франшизу вашу, может, Франшизу говоря. брали, несколько таких у нас есть людей. Успешные? По-разному. Похож... По ну, слушай, я не, не испытываю иллюзии. Бизнесмен – это особый склад характера. Это вот то, о чем мы говорили да. с Мне, не, ну, У меня никогда нет задачи из хорошего продавца сделать плохого менеджера, uh -huh. например, или из хорошего продавца сделать плохого бизнесмена, но с другой стороны, если человек хочет попробовать, хочешь пробуй, Пожалуйста, но нужно да. понимать свои риски. И ну, получается, конечно, не у всех совершенно. А, я правильно тебя понимаю, что эти 2-3 года, срок жизни человека, особенно, наверное, первое время, люди не брошены на самотек. Существует какая-то программа обучения чему-то, да. то, то есть вот этим вашим ценностям, всему остальному школу. Чему сейчас... и как? О, расскажи про свою школу. Я про нее на самом деле мало чего могу рассказать, потому что, опять же, когда, в тот момент, когда я этим занимался, коллектив был меньше. Но у нас есть школа продавцов, uh -huh. где учат и как работать, как относиться к Онлайн-офлайн, какие технологии используются? Uh -huh. Я видел ее офлайн для московских продавцов, но думаю, что для регионов, скорее всего, это что-то по скайпу происходит. Uh -huh. Не видел такого, сам думаю, что есть. Ну и, соответственно, у нас, понимаешь, еще бизнес специфический. Нужно хорошо знать продукт, эти игры. А для того, чтобы их знать, в них надо играть. Поэтому я знаю, что каждую неделю они собираются с продавцами. Вот ну, там у нас девочка, которая в школу, собирает продавцов, и они играют в игры. И преимущество моего бизнеса в том, что заниматься игрой в игры интересно в целом. Поэтому не надо никого палкой загонять. Все приходят, тестируют. У нас продавец может там, брать игры, поиграть домой. И, и соответственно... Часть своего обучения он проходит сам где-то там, и его не надо этому заставлять. Ну, самому интересно. Вот. Ну, как-то так. Вот когда человек приходит, какой велкампак его ждет? Вот он вот сегодня мой там первый день. Там, меня кто-то встретит, будут, шарики надуты на магазин. Там, со мной кто-то, ты поговоришь со мной, там, я не знаю. Если речь о продавцах, я, поскольку тоже давно свечку не держал, раньше было так: что мы приходит человек, и мы говорим: давай так, три дня ты работаешь, мы на тебя смотрим Через... в течение этих трех дней ты можешь сказать да ну нафиг я уйду или мы можем сказать да ну нафиг уходи и как бы мы расходимся если нет то у тебя начинается там, месячный стажерский срок за этот месячный стажерский срок продавцы там тему тебе ну, там старшие точки или, там кто-то еще все все тебе рассказывает ты за ним ходишь как хвостик все слушаешь впитываешь потом проходит какая-то там квалификация, аттестация, и если ты ее проходишь, становишься продавцом, ну и дальше уже есть, потом есть аттестация с продавца, там, на, на я не знаю, там, кассира, потом на старшего продавца. То испытательный срок месяц или три? Месяц. Месяц. Три дня сначала первых, когда никто никому ничего не должен, потому что на самом деле просто присмотреться надо. Вот какой процент уходит? Я не знаю. Ну, но уходят, да? Ну, я уверен. И мы что, тоже я уверен, что. И уходят. И мы тоже. Потому, у нас, понимаешь, у меня в некотором смысле капиталистический подход. Я, например, не приемлю, когда продавец говорит: не мое дело, полки протирать. Понятно. А чье? А Ты пришел на работу. Тут есть работа. Полки протирать, пол вытереть, я не знаю, мусор вынести. Все, все. Снег почистить. Да, на снег входим. почистить. Но смысл в том, что. Как бы вот точка, ты как хозяин в ней должен быть. У тебя грязно, если тебе все равно, значит, мы с тобой не сработаем. Правильно я понимаю, что если ты инвестируешь в них такое понимание, как хозяин, они, наверное, также участвуют в финансовом результате точки. Да? Второй мотивация. Ну, мотивация небольшая то есть у них есть процент с продаж, у них есть бонусы за продажи конкретных каких-то товаров. Но это несущественно. потому что. Ну, слушай, ну, продавцы немного денег зарабатывают. Слушай, ну вот ты сказал, ты сейчас проходишь процесс переосмысления, а что тебе сподвигло вот этот процесс переосмысления? Вот вроде система, вот все, что ты говоришь, очень стройно, и можно брать и внедрять. Именно то, что это точно было стройно, когда коллектив был в два раза меньше, угу. но когда появляется еще один уровень, немножко медлы. там… Медлы, медлы, получается? Да. Понимаешь, получается, что у меня создалось ощущение, что мы немножко расслабляемся. Я не хочу, я сам не Чем хочу ты расслабляться. ты это меряешь? Ну, я меряю то, что у нас прошлый год был неуспешный. И я знаю, что это из-за моих, в очень большой степени, ошибок. Но я также вижу, что глаза немножко подпотухли у людей. И я работаю над тем, чтобы они снова загорелись, в том числе работаю над собой и над системой управления, потому что они должны загореться сверху у всех, тогда они внизу будут гореть. И ну вот сейчас перестановки немножко, ты знаешь, у нас раньше никогда не было таких там KPI там, uh -huh. потому что ну, в маленькой компании это смысла нет. Я вот сейчас пытаюсь объяснить, что есть я я при этом не считаю, что KPI это значит панацея, но я считаю, что какая-то метрика должна быть просто для того, чтобы измерить температуру по больнице, не значит, что выполнил KPI ты молодец, не выполнил ты не молодец. Есть куча разных там других еще вещей, но Просто, чтобы измерить температуру, что-то должно быть. Вот мы сейчас вот эту там, вещь пытаемся внедрить. Много всего. Супер. И я не знаю ещё, куда мы придем. Очень приятно от тебя это слышать, и все, что ты говоришь, оно очень сильно во мне откликается, я уверен, что мы с тобой еще об этом поговорим, надеюсь, будет тебе полезным. В оставшиеся три минуты, как, видишь, время пролетает эфира незаметно просто, и я попрошу, чтобы мне сделали передачу в три раза длиннее, шутка, конечно. Вот последний момент, не все хотят развиваться. Вот не все. Даже вот, когда ты человек говоришь, пожалуйста, на, читай, развивайся. Вот как ты себя лично мотивируешь к развитию? У меня с собой проблем нет. Ну, то есть я, я, я знаю, что не все хотят. Не могу понять, почему. Не могу. Неужели достаточно? Вот мне недостаточно, я столько всего хочу сделать, не могу, не получается. Поделись своими мечтами, знаешь, я, есть такое понятие как бы декларация намерений, вот что-нибудь пообещай нам, а потом, если вдруг ты не сделаешь, ты меня в ресторан сводишь. Я готов тебя и так сводить. Давай, вот что-нибудь пообещай я... нам, что ты сделаешь в этом году? В этом году? Цена твоего слова – хороший ужин. я, ну, э, ф... я хочу, да. да, это бесспорно, я хочу. Получить образование, бизнес-образование. Начать, потом... да? Выбрать, Выбрать и получить. Выбрать и начать, да. Потому что его нельзя получить. Да, да. Его можно начать. Потому что мне не хватает знаний управленческих. Я хочу да. закрепиться на американском рынке. О, и крит. намерен. Намерен Выйти и закрепиться. Я как бы выйти. Нос я уже туда засунул, но я хочу закрепиться. Знаешь, там, ну не знаю. Что будет являться показать? Вот мы с тобой среднемся через. Миллион долларов выручки хочу за год сделать. За год! Круто, все записываю. Что еще? Ага. Ну, ну давай так, не на американском, на, на Западном, потому что там на самом деле... Все, что не в России. Все, не, что все... не в СНГ. Что, все, что не на этом полушарии. Да, пусть. Что еще? У меня просто очень много личных вещей. Ну дай какую-нибудь личную, которая не стоит... я хочу разобраться со школы для детей. Потому что для меня это очень важно. Я хочу, чтобы мои дети получали лучшее образование. И вопрос спирается в первую очередь в меня. Я это должен сделать, они сами же не могут. Вот, намерен до конца года этот вопрос решить. Все, считай, что ну, как бы мы с тобой в личном коучинге теперь, я буду тебя тыс пушить по твоим а целям. Да. И в любом случае, сходи Секрет успеха Дмитрия Кипкала. Надо много работать. И я уверен, что не знаю ни одного человека, которому бы корона на голову свалилась, Не знаю ни одного. Успех ⁇ результат кропотливого, долгого труда. И причем труд еще не гарантирует успеха, но без труда успеха не бывает. Поэтому надо много работать, нужно не расслаблять булки. Вот, пожалуй, что так. Спасибо тебе огромное, уважаемые друзья. Сегодня был невероятно эмоциональный, приятный, как всегда, какой-то... Невероятно быстрый, скоротечный эфир, но мне казалось, вот мы много-много наговорили, и я, знаешь, о чем думаю, что когда я пересматриваю эфиры, вот слова, которые люди мне говорят, спикеры, они как zip-архив. Ты потом начинаешь услышать, а он у тебя раскрывается, раскрывается, раскрывается. Я надеюсь, мы сегодня там говорили архивированными словами, которые при желании каждый из вас может раскрыть и внедрить в компании, компании, чтобы стать более эффективным. Ведь на самом деле мы живем с вами в нашей прекрасной стране, это наша родина, Россия. Если каждый из нас здесь сделает то, чтобы его компания была эффективна, чтобы в его компании люди радовались тому, что они работают, с удовольствием приходили на работу, больше будет людей, которые будут улыбаться. И вот я надеюсь, что в этом смысле мы каждый делаем нашу страну лучше каждый день, делая то, чтобы вот наши люди, которые работают с нами, были более счастливы. Спасибо тебе огромное. Спасибо и до тебе. следующей встречи в среду а, и здесь на волнах Радио Пока.